Вот пришел производитель, производитель мяса, чипсов для пива, которые производятся с разными вкусами. Они его маринуют острое, не острое, то есть сейчас это очень популярно в Китае с пивом, такое вот тоненькое мясо, на самом деле очень вкусное, ароматное, вкусно насыщенный. Он готов закупать, но ему нужен насыщенный в ему надо большой план Купать, потом большие, сам Ну большие, большими, большими мешками, то есть не маленькими пакетами. 對, 对, 這個, 對. 在香港, mm -hmm. uh, он уже давно производит чипсы из мяса, чипсы из картофеля, чипсы из рыбы, сушеную рыбу, вяленую рыбу, у него очень много разных вкусов, продается не только в Гонконге, в Тайване в Макао и Китае и также за рубеж ему очень понравились наши uh, вкусы и он сказал, что менять это ничего не надо что он хочет закупать большие uh, в большой тали для того, чтобы попробовать сделать русские вкусы. вкусы. Что-то там добавить, изменить. Он сам добавит изменить, потому что надо чуть-чуть адаптировать к русскому, но к китайскому вкусу, но за основу он возьмет. Сейчас уже несколько наметил, которые это будет как бы первое. Первый этап сотрудничества, а это очень они Вы любят есть. кушать. Когда смотреть футбол, сидеть, кушать и запивать пивом, это пиво очень классно, очень-очень здорово. Вот это мясо. новая вышла из кари, вон она. Где? Это, наверное, да, кстати, мышка разбирает больше всех. А вот попробуем. его делают, такой упаковки продают. И в такой вот упаковке продают чили.